И всем привет, с вами Кирюха. И сегодня я засниму видео про то, как, ну, я покажу все коды, которые появились, ну, почти все. Ну, некоторые я вам показал, но некоторые не показал. Вот первый код успешно выкуплен. Это промокод на кепку. Кепка такая крутая. Сейчас покажу. Итак, вот он загрузился. Сейчас еще чуть-чуть. Вот. И вот эта кепка. Вот она как выглядит. Сейчас надену. Вот она. Вот так вот выглядит. Ну, такая себе ну, шапка. Но сейчас еще покажу. Так. Назад. Сейчас, подожди. Итак, вот еще один кодик. И... Ну, он у меня есть, да Я знаю, он у меня есть, поэтому Такая вот фигня Поэтому мы его стираем И сейчас еще покажу новый кодик Итак, вот еще один кодик И он тоже у меня выкуплен Потому что я его тоже выкупил Понимаете сами, это на костюм тот, который я обозревал Тот костюм, короче Итак, вот еще сейчас кодик введу Так, это мы стираем и вот этот еще кодик могу вам вставить. Ну, он, он у меня тоже выкуплен. И все эти вещи, они бесплатные, ну, через промокод. То есть их не может никто взять. Ну, некоторые не догадаются, как это делается. И все как. Короче, все вот эти вот. Ну, короче. Все. Блин, сори, сори, сори, сори. Короче. Все вот эти вот кодики, они будут в описании, ну, там есть еще, которые еще рабочие, еще с таких годов, которых вы не знаете каких, ну, короче, больших годов, вот, в общем, поэтому все, как бы, я заснял, но это был всего лишь один код, ну, там еще плюс еще все остальные кодики, Ну, это ладно, поэтому все. Всем удачи, всем пока, и я доснял то, что хотел показать, ну, еще какой-то кодик, и куча еще какого-то кодов всяких, ну, это все, как бы, все, пока.